здравствуйте друзья сразу хочется выразить благодарность тем кто поддержал наш канал материально средства пойдут на покупку реквизита для роликов Итак, при изготовлении дистиллятов мы используем вот такую самодельную конфорочную электроплитку почему мы отказались от индукционной плиты вот дешевая индукционка в пластмассовом корпусе проработала около двух месяцев ставили на нее 20 литровый куб Горячий воздух, отходящий от транзисторов, нагрел одну из ножек, пластмасса размягчилась. Под действием веса куба плитка деформировалась. Для большого веса нужна дорогая профессиональная плитка в металлическом корпусе. Можно также подставлять под куб бруски, которые на 1-2 мм выше самой плитки, ведь для индукции непосредственный контакт не важен. Таким образом проблему веса можно обойти. Однако у индукции есть один большой недостаток. Мы не смогли найти плитку с плавной регулировкой мощности. Даже у профессиональной плитки есть только набор мощностей, обычно 8 ступеней. К тому же до определенной мощности, обычно 1 кВт, плитка работает в импульсном режиме. Несколько секунд на большой мощности, потом перерыв без нагрева. Это очень сильно напрягает, особенно при отборе голов. На рисунке показана простая укрепляющая колонна с дефлегматором. Удобство использования дефлегматора состоит в том, что можно избыток тепловой энергии компенсировать дополнительным охлаждением с помощью воды. Можно киловатт электрической мощности отражать водяным охлаждением дефлегматора так, чтобы на выходе из аппарата шли капли и отбирать таким образом головы. Плавная регулировка отбора в этом случае достигается регулировкой подачи воды. Однако это не совсем эффективное решение, тратится много электрической энергии и воды. Для виски и бурбона мы используем классическую дистилляцию по шотландской технологии. Имитируем аламбик с помощью пустой царги. Дефлегмация воздушная, фиксированная, то есть охлаждение идет только через стенки царги. Дополнительного водяного дефлегматора нет, поэтому нам очень важно иметь возможность плавно регулировать мощность электроплитки, особенно при отборе голов. В итоге вообще отказались от индукционной плиты. Придумали простой способ плавной регулировки для обычной конфорочной плитки. Кстати, этот способ подойдет также тем, кто использует тены, встроенные в самогонный аппарат. Конфорка – это, как правило, три спирали. Три сопротивления разного номинала. Контакты спирали сгруппированы на клемной колодке. Следует сказать, что разные производители используют разные обозначения контактов. Перед подключением нужно тестером промерить сопротивление контактов, чтобы понять соответствие маркировки. Мы вставляем три автоматических выключателя вот таким образом. Два выключателя получаются зависимый, третий независимый. С электрической схемой разобрались. Корпус плитки делается из уголка, сверху нержавеющая пластина. Для термоизоляции везде прокладывается асбест. Сделали две таких плитки с конфорками 180 мм диаметром и 220 На вторую ставим куб на 50 литров. Конструкция очень надежная. Если вы используете небольшой куб до 20 литров, Ту плитку не обязательно делать самостоятельно. Ее можно поискать на Авито или Юле. Там продаются небольшие одноконфорочные старые советские плитки с механическим переключателем. У новых плиток нужно посмотреть, чтобы не было автоматической регулировки мощности с помощью термореле. Спросите у продавца, почитайте отзывы, посмотрите на коробки, чтобы удостовериться в этом. Итак, есть электрическая плитка с переключателями на фиксированной мощности. Как сделать плавную регулировку? Электрическая мощность, выделяемая сопротивлением, выражается как u квадрат делить на R, где U это напряжение, а R величина сопротивления. Напрашивается самое простое решение. Если сопротивление плитки не меняется, то нужно изменить напряжение в сети. Оно в сети переменное 220 вольт, 50 Гц. Самый простой способ его изменить – трансформатор. Он преобразует одно переменное напряжение в другое. Есть особый вид трансформаторов – автотрансформатор. Обычно можно встретить такое название – латер – лабораторный автотрансформатор. У него есть подвижный контакт, благодаря которому можно изменять выходное напряжение. Для простой демонстрации работы латра к нему подключим лампочку небольшой мощности и измеритель напряжения. Соединяем все таким образом. Не забудьте заземлить корпус латра и плитки. Используйте гибкие многожильные провода достаточного сечения, чтобы они не грелись. Также защитите латер автоматическим выключателем. В зависимости от напряжения можно ввести коэффициент умножения. Он будет выражать, какая часть мощности от номинальной выходит из латра на плитку. Обращаем внимание, что мощность пропорциональна квадрату напряжения. То есть, если уменьшить напряжение вдвое, то мощность уменьшится в четверо. Коэффициент можно нанести прямо на латер. Это очень удобно. Сейчас идет перегонка. Видим коэффициент около 0,6. В данный момент подключены две спирали по 500 Вт. Общая номинальная мощность 1 кВт. Умножить на коэффициент 0,6 работает 600 Вт. Плитка заземлена. В данном случае заземление прикреплено к батарее. Используйте латер подходящей мощности. Она может измеряться в киловаттах или киловольтамперах (кВА). 1 кВ равен 0,8 киловатт. У нас был латер на 2 кВ, это 1,6 киловатта. Для конфорки 2 киловатта это маловато, наш латер может перегреться и сгореть, если подключить конфорку на полную мощность. Поэтому используем его при отборе голов и тела. Когда нужна большая мощность для отбора хвостов, выключаем плитку из латера и перетыкаем ее на общую сеть. Но если покупать латер специально для плитки 2 киловатта, лучше не париться и купить с запасом. На 3 КВА это примерно 2,4 киловатта. Латер можно использовать для плавной регулировки мощности ТЭН. Обычно мощные ТЭН делаются составными из нескольких спиралей, которые можно запараллелить перемычками. Как вариант, можно выборочно подключить какую-нибудь спираль к латру для плавного регулирования мощности. Остается сделать только несколько предостережений. Во-первых, используйте только электроплитки с дисковыми нагревательными элементами. Остальные могут локально нагреваться до красна. Это пожара взрыва опасно. И во-вторых, конечно же, если у вас нет опыта работы с электричеством, лучше проконсультируйтесь со специалистами, может быть у вас друзья разбираются в этом. Изучите, что такое напряжение, электрический ток и сопротивление. Вносите изменения в электрическую цепь только при выдернутой из сети вилки питания, то есть обесточивайте схему перед изменениями в ней. Если не знать, как обращаться с электричеством, можно получить серьезную травму или даже умереть от электрического тока, это не шутка. Мы честно вас в этом предупреждаем. Мы не несем ответственность за ваши эксперименты с электроприборами. Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Хотя, в общем-то, в любом деле есть всегда опасности. Главное понимать, что делаешь. В этом видео мы показали, что можно отказаться от индукционной плиты, если необходима плавная регулировка мощности. У данного способа есть один недостаток. Это инерционность нагрева конфорки. Обычно время реакции составляет несколько минут. Но самогонное дело неспешное, к этому можно привыкнуть. Ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, участвуйте в обсуждениях, подписывайтесь на наш канал. Дальше будет только интереснее. Удачи!